Здравствуйте дорогие мои подписчики, или просто зрители моего канала, представляю вам свой видеоролик, ушедшие актеры из сериала «Следствие ведут знатоки», вышедший в 1971 году по, 1989 годы, часть номер четыре. всем приятного просмотра. Лазарева Нелли Филаретовна, родилась 2 августа 1939 года, скончалась 3 марта 2014 года, роль, Тани Секретарь. Минглет Георгий Павлович родился 17 сентября 1912 года, скончался 1 мая 2001 года. Роль – Евгений Евгеньевич Воронцов, Носик Валерий Бенедиктович, родился 9 октября 1940 года, скончался 4 января 1995 года. Роль – Федя причина смерти, от сердечного приступа. Ромашин Анатолий Владимирович, родился 1 января 1931 года, скончался 8 августа 2000 года роль Борис Львович Бах. Анатолий Ромашин трагически погиб в возрасте 69 лет в результате несчастного случая вечером 8 августа 2000 года неподалеку от города Пушкина Московской области, на актера упала огромная старая сосна, которую он в тот момент пытался спилить на собственной даче. Покровская Алла Борисовна, родилась 18 сентября 1937 года, скончалась 25 июня 2019 года. Роль Мария Григорьевна Бах жена. Балтира Алла Давидовна, родилась 23 августа 1939 года, скончалась 14 июля 2000 года роль Аляма ля, -ля Причина смерти рак. Похоронена актриса 17 июля на 24 участке Ваганьковского кладбища Москвы. Хлевинский Валерий Михайлович. Родился, 14 ноября 1943 года, скончался 7 января 2021 года. Роль Валентин Шофер. Причина смерти на данный момент не сообщается. Похоронен на Троекуровском кладбище. Дарлиак Дмитрий Дмитриевич. Родился, 22 февраля 1937 года, скончался 1 марта 2018 года. Роль Миша. Максимова Елена Александровна, родилась 23 ноября 1905 года, скончалась 23 сентября 1986 года. Роль Прасковья Андреевна, теща Тоболь Целева, умерла в клинике для ветеранов, прах заслуженной артистки РСФСР согласно завещанию был развеян над рекой Черной в Московской области. Карпова Татьяна Михайловна, родилась 17 января 1916 года, скончалась 26 февраля 2018 года. Роль Ирины Семеновна Халина. Похоронена, в Москве на Троекуровском кладбище. Рубцов Аркадий Михайлович. Родился 19 ноября 1920 года, скончался 1 июля 1984 года. Роль отец Холиных. Назаров Александр Павлович. Родился 10 августа 1941 года, скончался 15 июня 2005 года. Роль первый арестованный похоронен на Митинском кладбище в Москве. Вагинян Юрий Владимирович. Родился 2 декабря 1924 года, скончался 29 сентября 1992 года. Роль Трутовский второй арестованный. Рычагова Наталья Сергеевна родилась 3 мая 1945 года, скончалась 14 мая 2011 года. Роль Вариса Натюк. Смысловский Игорь Алексеевич родился 12 сентября 1905 года, скончался 30 августа 2000 года. Роль Анатолий Санатюк, дядя Варий, Ильчук Юрий Михайлович, родился 21 января 1923 года, скончался 6 февраля 1995 года. Роль Афанасий, отец Петухова. Михев Анатолий Николаевич, Родился, 7 апреля 1945 года, скончался 11 января 2002 года. Роль Данилов. А именно Лидия Николаевна, родилась 22 августа 1904 года, скончалась 2 ноября 1982 года. Роль тетя Катя, соседка Петуховых. Печников Валентин Андреевич. Родился, 30 октября 1924 года, скончался 8 ноября 1996 года. Роль Пантелей Хабаров. Надежда Татьяна Дмитриевна родилась 30 декабря 1931 года, скончалась 2 ноября 2019 года. Роль Гвоздарева, мама сенний дворник.